Глава 2. Наука достижения богатства существует. Наука достижения богатства существует, и это точная наука, подобная алгебре и арифметике. Существуют определенные законы, которые управляют процессом приобретения богатства. И если человек постиг эти законы и следует им, он с математической точностью станет богатым. Владение деньгами и собственностью приходит в результате определенной манеры действовать – тот, кто действует так, целенаправленно или случайно, становится богатым, а тот, кто не действует, неважно, каким бы способом он ни был и как бы упорно ни трудился, остается бедным. Одинаковые причины всегда вызывают одинаковые следствия. Это закон природы, и таким образом любой человек, который научится действовать этим определенным образом, несомненно, станет богат. Истинность этого утверждения показывают следующие факты. Причина достижения богатства заключается не в среде, потому что, будь это так, в определенных районах все люди стали бы богатыми. Все жители одного города были бы богаты, а все жители другого – бедны. Или жители одного штата купались бы в богатстве, а жители соседнего пребывали бы в бедности. Но везде мы видим, что богатые и бедные живут бок о бок, в одной и той же среде, и часто они – представители одной и той же профессии. Когда два человека живут в одной местности – и занимаются одним и тем же бизнесом и один становится богатым, а другой остается бедным Это показывает, что причина достижения богатства не в окружающей среде Некоторые среды могут быть предпочтительнее других, но когда люди живут по соседству и занимаются одним и тем же бизнесом и один становится богатым, а другого постигает неудача Становится ясно, что достижение богатства результат того, что он действует определенным образом более того, способность действовать этим определенным образом не обусловлена исключительно наличием таланта, потому что многие очень талантливые люди остаются бедными, тогда как менее талантливые становятся богатыми. Изучая людей, ставших богатыми, мы находим, что они средние во всех отношениях и не обладают более яркими талантами и способностями, чем другие люди. Очевидно, что они добились богатства не благодаря каким-то талантам или способностям, а потому, что действовали определенным образом. Богатство не результат экономии или бережливости. Многие прижимистые люди бедны, тогда как многие тратящие деньги не считая богаты. Достижение богатства не обусловлено выполнением чего-то такого, что не удается другим. Часто два человека, занимаясь одним и тем же бизнесом, ведут дела практически одинаково. И один становится богатым, а другой остается бедным или становится банкротом. Все эти факты должны привести нас к выводу, что достижение богатства – результат определенного образа действий. Если достижение богатства – результат того, что человек действует определенным образом, и если одинаковые причины всегда вызывают одинаковые следствия, то любой человек, способный действовать так, может стать богатым. И этот вопрос в целом переходит в область точной науки. Здесь возникает вопрос, не может ли этот определенный способ оказаться столь трудным, что лишь очень немногие сумеют последовать ему. Как мы видели, это не может быть правдой, поскольку речь идет о природной способности. Богатыми становятся талантливые люди и болваны, блестящие интеллектуалы и тупицы, физически сильные и слабые и больные люди. Некоторая способность мыслить и понимать, конечно, необходима, но поскольку мы говорим о природной способности, любой человек, достаточно смышленный, чтобы читать и понимать эти слова, несомненно, может стать богатым. Мы видели также, что причина и не в среде. Да, местоположение имеет значение. Вряд ли стоит отправляться в сердце Сахары и надеяться вести там успешный бизнес. Достижение богатства включает в себя необходимость общаться с людьми находиться там, где люди, чтобы вести дела. И если они расположены вести дела так, как вы хотите, тем лучше. Но это значит примерно столько же, сколько условия. Если кто-то в вашем городе может стать богатым, то и вы можете. Если кто-то в вашем штате может стать богатым, то это можете и вы. Кроме того, дело не в выборе определенного вида бизнеса или профессии. Люди становятся богатыми в любом виде бизнеса и профессии, тогда как их соседи, занимающиеся тем же самым, остаются бедными. Конечно, вам удастся лучше проявить себя в деле, которое нравится вам и близко вам по духу. Если у вас есть определенные хорошо развитые способности, вам легче будет заниматься делом, в котором их можно применить. Кроме того, бизнес должен быть подходящим для вашей местности. Мороженое будет пользоваться большим спросом в местности с теплым климатом, чем в Гренландии. А ловлей лосося лучше заниматься на северо-востоке, чем во Флориде, где он не водится. Но и за исключением этих ограничений общего характера, получение богатства зависит не от вида бизнеса, которым вы занимаетесь, а от того, научитесь ли вы действовать определенным образом. Если кто-либо в вашей местности занимается тем же бизнесом, что и вы, и он становится богаче, а вы нет, то лишь потому, что вы действуете не так, как это делает он. Недостаток капитала никому не препятствует стать богатым. Конечно, если у вас есть капитал, его приумножение становится простым и быстрым. Но тот, у кого есть капитал, уже богат, и ему не нужно заботиться о том, как стать таковым, то есть богатым. Не имеет значения, насколько вы бедны. Если вы начнете действовать определенным образом, вы начнете богатеть, у вас появится капитал. Получение капитала – часть процесса достижения богатства и часть результата, которые неизменно следует из того, что вы действуете определенным образом. Вы можете быть беднейшим человеком на континенте и сидеть в долгах, не иметь ни друзей, ни влияния, ни ресурсов. Но если вы начнете действовать определенным образом, вы непременно должны начать богатеть, поскольку одинаковые причины должны вызывать одинаковые следствия. Если у вас нет капитала, вы можете получить капитал. Если вы занимаетесь неподходящим бизнесом, вы можете найти подходящий бизнес. Если вы живете в неподходящей местности, вы можете переехать в подходящую местность. И вы можете сделать это, начав действовать определенным образом, который всегда приводит к успеху. Вы должны начать жить в гармонии с законами, управляющими Вселенной.